Доброго здоровья! Армения в древности – это государство или же географический регион, то есть некоторая территория, границы которой установили географы, ну, по своим соображениям. Мы опять говорим об этом, мы об этом еще будем много говорить, даст Бог, поскольку за последние пару веков к берегам Армения прибило множество хлама всякого и Приходится чиститься. Я прошу вас, найдите, пожалуйста, в интернете словарь «Брагауза и Фрон». Это словарь, который составлен был в конце XIX – начала XX веков умнейшими, ученейшими людьми того времени. И, и найдите в нем статью под названием «Армения». Давайте посмотрим, что пишут в этой статье. Начинается статья таким образом. Я цитирую. «Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя». Давайте еще раз. Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя. Давайте представим себе, что Брогаус и Фон пишет об Армении как о государстве. Читаем. Подставляем сюда слово «государство». «Государство Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилось как целое государство под управлением одного государя». Абсурд получается. Правильно. А теперь подставляем сюда понятие «географический регион» или, может быть, точнее, это называется физика географическая страна. Не знаю, не в географии в этих тонкостях, не разбираюсь. Будем называть географический регион, область. Географическая область под названием Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя. Теперь все в порядке, все складывается. В данном случае Брагаус Эфрон с самого начала этой статьи под названием Армения дает понять, что он говорит об Армении как исключительно о географическом регионе. Есть еще... Упоминание здесь Тиграна Великого. Есть упоминание в этой статье, там, где история, раздел найдете «История». Упоминание о принятии христианства в 301 году. Есть много чего из того, что мы вот знаем сегодня, как историю Армении. Это официальная версия, с которой я лично не согласен. Вот. И Бругаус и Фронт. Давайте я сейчас процитирую отсюда. Тигран Великий был самым знаменитым государем этого рода, рода Гайка, присоединивший к, завоев... к завоеваниям своих предков там что-то, то-то, то и малую Армению. То есть выходит, что изначально не вся Армения была Арменией. Да? И вот к той Армении, которая была изначально, еще присоединили какую-то Армению. Опять же, мы говорим о том, что если было государство Тиграна, то это просто было государство на территории вот этого географического региона под названием Армения. А речь не шла и не, не идет вот в данном Словари словаре о государстве Армении речь идет о географическом регионе. Ну а поскольку мы здесь коснулись истории, то очень интересные вещи пишет Брогал и об истории Армении армян. Я снова процитирую, много времени у вас не займу, тут все очень понятно. Армяне это отрасль индоевропейского племени, древняя история почти совсем неизвестна. Дальше. История же, обработанная нынешними армянами, видите, как написано, обработанная, не опирается на древнеармянские национальные памятники, которые неизвестны, как он же сказал раньше. Они, нынешние армяне, связывают свою историю с рассказами Ветхого Завета, что доказывает ее позднейшее происхождение по преданиям армян, по преданиям, не по историческим документам, не по э, древнеармянским национальным памятникам, а по преданиям армян. Страна была центром древнего мира, раем, э, ну и так дальше. Потом вторично, после потопа, сделалась колыбелью рода человеческого. Тигран, принятие христианства, вот это, все эти истории с Ноем. Брагаус и Фрон э, упоминают только в качестве преданий. Словарь не подтверждает, что это известная истинная история Армении. Я думаю, что это вам будет полезно знать. Хотя вроде бы словарь очень известный, да, но я уверен, что вы читали, да не вчитывали. Да не вчитывались. Армения это географический регион или, возможно, более. Точным будет сказать физико-географическая физико -географическая страна. Я предлагаю вам представить одну вещь. Что на территории Азии существует маленькое государство с названием Азия. Вот такое государство. Республика Азия. Это государство, вернее, историки этого государства значит, берут находят везде, во всех источниках, старинных, древних, находят упоминания Азии, собирают их, значит, там как-то они группируют, и постепенно, потихонечку начинают выдавать историю всей Азии за историю конкретно вот этого государства Азии. То есть они начинают утверждать, что история всей Азии принадлежит Этому маленькому государству с населением, допустим, 2-3 миллиона человек из территории 30 тысяч квадратных километров. И они начинают утверждать, что все граждане вот этого государства, республика Азия, являются прямыми потомками тех древних азиатов и жителей Азии, которые упоминаются повсюду, повсюду, повсюду. Понимаете? Понимаете? Узнаете, да, этот почерк. И еще одну вещь хочу вам сказать. То, что в словаре Брукгауза и Эфрона есть статья об Армении, это уже сам этот факт говорит о том, что Армения – это географический регион. Почему? Да потому что во времена Бругауза и Эфрона, то есть в начале 20 века, Территория, которую Брагаус и Эфрон описывают в статье под названием «Армения», принадлежит Турции, России и Персии. Так вот, если бы, описывая территории Турции, России и Персии, Брагаус и Эфрон опирались бы на информацию о каком-то государстве, которого уже там 2000 лет почти не существует, это была бы абсурдная ситуация. Ну, например, описывая Египет, Брагауза и Фрон стал бы говорить, что это вот территория Македонии. Да, э, то есть той Македонии, которая, э, которую когда-то построил Александр Македонский, которой уже нет больше двух тысяч лет. Это ситуация абсурдная. Конечно же, и это очевидно, что вот в данном случае, в конкретном в словаре, о котором мы сейчас говорим, в словаре Брагауза и Фрона, «Армения», это термин, который обозначает географический регион или физико-географическую страну. Всего вам доброго!